Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. А В этом видео представляю вам отзыв и обзор на книгу Айзека Азимова «Кризис основания». Другие обзоры на романы серии «Основания» Азика Азимова – это первые пять романов в хронологической последовательности. Я выкладывал больше года назад на канале. Посмотреть их вы можете перейдя по ссылке в описании. Роман Кризис основания, его название переводилось по-разному в разное время и разными переводчиками. Кризис основания, Академия на краю гибели, край основания, край Академии, предел фонда. Разные переводчики выбирали для себя Разный вариант перевода ключевого термина «foundation». Однако, в этом видео я буду придерживаться перевода «основание». Поскольку уже сейчас вышло три серии сериала «foundation». И в русском переводе переводится как «основание». Однако, давайте поговорим о Романе о книге, которая вышла в 1982 году и на тот момент являлась четвертой книгой серии Foundation, однако шестой книгой в хронологической последовательности цикла. Но первые две книги на тот момент еще не были написаны. Они будут написаны только в конце 80-х годов. Посмотрим, что же такое кризис основания. Действие романа происходит через 500 лет после того, как было создано первое основание. Считалось, что второе основание пытается управлять первым, используя науку, психоисторию. И считалось, что второе основание было уничтожено. Об этом мы говорили в видеообзоре на роман второе основание. Этот видеообзор вы можете посмотреть перейдя по ссылке в подсказке. Однако в романе кризис основания практически, которая рассказывает о том, что произошло через 500 лет после бегства, Гарри Селдона с Трантора, после основания на терминусе первого основания, а также после основания второго основания где-то на другом краю галактики. И сам Айзек Азимов вплоть до книги «Кризис основания» сам умалчивает, а собственно где находилось это второе основание. Ну, давайте обо всем по порядку. Член первого основания Голан Тревис В прошлом офицер Космофлота считает, что второе основание все еще существует и тайно управляет событиями. По приказу мэра на Терминусе столицы Федерации Основания его арестовывают, обвиняют в государственной измене и высылают с Терминуса с приказом найти второе основание. Вместе с ним отправляется Ян Пилорат, профессор древней истории и мифолог, заинтересованный найти местоположение Земли, мифического родного мира человечества. В то же время Стор Джендибелл, молодой и энергичный оратор второго основания, пытается разыскать некую третью силу, которая тайно управляет событиями в галактике. Включая действие второго основания. Здесь я немножко остановлюсь и отвлекусь от э, перечисления событий книги. И отмечу такой интересный момент, что в момент чтения э, этого романа, я в какой-то момент подумал, что э, вот эта мифическая тайная третья сила, как ее описывает э, Стор Джен Дибилл, Которая может управлять только конкретно одним человеком Или небольшой группой людей А не как план Селдона Который ориентирован на многие миллиарды и триллионы людей Миллиарды населенных планет и так далее Когда я вот об этом прочитал То первая мысль, которая мне пришла в голову Это мне показалось, что это он описывает робота которого мы уже знаем по э, первой книге «Прелюдия к основанию». Робота, который э, представился как Даниэль Оливо. То есть мне показалось, что Азимов идет именно к этому. Но однако, однако он поворачивает свой роман в другое русло. И приводит э, героев на планету Гея которая, как оказалось, под конец книги не является Землей, которую ищет Пилорат. Но Пилорат все равно доволен тем, что он нашел гею, этот какой-то кусочек первозданной природы в техногенной галактике, где все общаются телепатически, где есть единение человека с со всем сущим, которое есть на этой планете, и с планетой в том числе. И как говорит э, представитель этой геи, они называют себя «я, мы, Гея. неважно, к кому он обращается, к древнему старику, которому, как он сам говорит, ему там 92 года, и скоро его путь завершится, или же к молодой женщине. Все они говорят, что они части геи, и неважно с кем, Говорят герои, то есть это Тревис, Пилорат, неважно с кем они говорят, они все равно говорят с геей, то есть с планетой. И с каждым его существом, не только человеком, но и камнем, животными, растениями, горами и так далее. И Азимов создает этот мир, вот этот мир телепатов и рассказывает о нем очень подробно, и мы узнаем, что оказывается даже в этом мире телепатов, где вся информация хранится в распределенном виде, в каждом человеке по чуть-чуть, в камне по чуть-чуть, в горе по чуть-чуть, в растениях в животных и так далее, информация, которая хранится вплоть на 20 тысяч лет назад как утверждают э, обитатели этой планеты, планеты Гея, э, когда эта планета была создана и когда впервые на эту планету пришли люди. А когда главные герои пытаются у них выяснить, а где Земля, была ли Земля, прародина, праматерь э, человечества, в той галактики, которая заселена да, на момент э, сюжета и событий в романе, то вот эта молодая девушка, я сейчас не помню, как э, ее зовут, она задает вопрос скале, потому что вся древняя информация, которая не часто используется, которая не нужна для повседневной жизни, она хранится в скалах. И она задает вопрос скале, скала думает, думает очень долго и выдает ответ, что информации о том времени нет. И герои задают такой вопрос, а вы же откуда-то пришли? Вот эти первые три тысячи лет вы же знали, откуда вы пришли? Люди, которые жили на геи, они же знали, откуда они пришли? И они приходят к выводу, герои романа, что эм, информация о земле кем-то стерта. И они принимают решение продолжить свой поиск. Но этот поиск они будут продолжать уже в последней книге, если мы смотрим по хронологии событий, они будут это сделать в последней книге, которая называется «Основание и земля». Первый секрет, который нам открывает э, Айзи Казимов в, э, в, в этой книге, то, что Трантор является родиной второго основания, местоположением второго основания, то, что он не говорил в первых трех книгах, которые вышли за 30 лет до того. А может быть, он и, и не знал тогда, куда поместить второе основание. И вторая тайна, которую мы узнаем, что вот эта вот женщина, которая была на Транторе, и ее взял с собой э, Дженди Белл, он, э, она является представителем геи. И в ней это гея спит, если она далеко от гей, Но продолжает... Э, выполнять задания этой планеты и выполнять и быть связанной через всю галактику с этой планетой и быть частью ее и, пров... и проводить в мир вот эту вот как сказать политику видение того что мир это природа и чем ближе к геи тем сильнее гея в этой женщине эту женщину зовут нави Нови. Нови через О. Ошибка моя не случайна. Потому что здесь я сделаю отступление. Потому что мы видим планету, в которой все связано. Где люди живут в гармонии с окружающим миром. Женщина, которую зовут Нови. И мы вспоминаем, что в 2009 году вышел фильм «Аватар». Где эта планета представляется в виде Пандоры, на которой живут народ Нови или на Ави, ну как-то там, и Камерон, получается, взял вот эту часть книги Азимова, перенес ее в другой контекст, но оставил эту вот, так, так сказать, живую планету. И народ, который общается с, эти, с этой планетой посредством э, телепатии. Что еще можно сказать, что, скорее всего, если появится какая-то фантастика, про космос, то она скорее будет что-то по, по отношению к книгам Азимова, чем что-то новое или что-то еще неизведанное. Потому что в любой книге про космос будут упоминаться прыжки между галактиками, космические корабли, бластеры или еще, еще что-то подобное. Добыча, э Допустим, ураны на астероидах, как мы уже разговаривали в одной из, делая обзор одной из таких книг. Это Уильям Тен срок авансом. То есть получается так, что пройдя, фантастика пройдя практически, ну, пусть даже 40 лет, с 50 -го года по 90-й год, она себя полностью исчерпала? Возможно так. Это был отзыв и обзор книги «Кризис. Основание» Азика Азимова. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, поставьте колокольчик уведомления, чтобы получать уведомления о новых видео. Благодарю вас за внимание и до новых встреч!